Всем привет, дорогие друзья и зрители моего канала. Сегодня новая игра Apex Legends Mobile. Это самая крутая MMORPG, может даже игра королевская, впервые игра. И поддержите меня лайками, подписками, я буду благодарен очень, будем делать контент вместе. Вы на меня подписывайтесь, я делаю новый контент. И это будет сенсация, аж так могу сказать. Новая игра, которая вышла вот недавно, спустя позавчера, можно так сказать. Что дает именно большой плюс к этой игре, так это реализация самого проекта. Самое вот, не знаю, вероятное. Разработчики говорили, разработчики это сделали, так сказать. Вот, вот этот же день. Я не знаю, как это будет. Ладно, не будем. Называть. Короче, не будем долго тянуть кота за пушистые, пушистые лапы. Погнали смотреть королевскую битву, меня не смотреть, а играть в нее. Вы смотрите, подписывайтесь, а я делаю новый контент для вас. Для меня приятно, и для вас приятно тоже. Итак, мы начинаем. Итак, первый у нас это, ну, тут всего лишь одна карта, могу так сказать, это Край Света. Да? Ну, наш герой говорит, я не знаю конечно что, но вот тот герой топовый. Я не знаю, что они говорят, я так как в не совсем. Так, э да, у меня есть еще сопутствия, я буквально вот недавно играл в эту игру и успел уже прокачаться до пятого левела. Но, одно а да, но, в этой игре, да, есть базы, есть то что угодно. Это правда. Низкий заряд уже пишут, ну да, 10% Так Сейчас пацаны О, мы выехали Ну, я следую за Бэби Рэпс За моим напарником Сначала он потому что он Масс-декой конфьюзион? Чек. Темпорарий клоук? Чек. Ультимат дизайн для каоса? Ультимат, чек. Ультимат, Ну, типа, он побегает, типа, Надо было... Эту, блин, зацепиться надо было. Раунд 1. We are inside the ring. Good так. Сад, скажи. Вот хоть прикольно, oh. тут такая... Это... Можно типа и присесть, и типа когда бегаешь, то Это это... У... Ну, типа, не то, что усложняет геймплей, это более реаль... реалистично. Эта игра, да, считаю, основывается на этом. Хоть с графикой такой, но ну, это ничего страшного. Hey, the... Что-то там он же стреляет, видно, вернее не видно, а слышно. Ребята. Так, ребята. Вы что сюда. пишите комментарии, Комен... я буду комментировать как угодно вам. Честно. Как эта игра? Игра мне буквально вот нравится, потому что не то, что она недавно вышла, она мне нравится, потому что то, что я лично не можно, что-то нравится. Что На-на-на-на-на-на-на. Так, Релодинг. Релодинг. Релодинг. Релодинг. Релодинг. так, Так, так, так. Лак лучше отойди. Давай, давай, давай. Чего? Так. Ну я не вижу пока ничего, ребят. Вот увидите, я лично нет. Я слышу. I'm going in. Firing tuck. Let's <связь> <связь> так, <связь> такая а что я не я не буду ну давайте так youtube иначе заблокируют ну, есть где героя как он ну, того он ну просто Так, дайте мне, пацану. Все. Потом я буду снимать, конечно, видео live after выживание зомби. Зомби-апокалипсис, вернее. Я тут тоже уже немножко... Ну, может, немножко, может слишком тоже прокачался. Дальше, короче, будет... Репликатор, being delivered. Check out the extended heavy mag here. Yeah. Level three. Okay. This. How about this way? Ой. Дали. Где? Где? Ah, war. Must go Сюда, блин. Да. <смех> <смех> блин, нравится, когда он так типа, делает. Так. А, у нее нету. Ну, ладно. Будем сейчас дальше идти. Бамбузлед by a well placed decoy, and when their heads are turned, the real mirage makes his move. Okay, we're all ready no up. Орден, <coughs> ready to go. Taking fire. Three Rebuilding. They're shooting at me. Не стой. My ultimate is ready. The hunt. We loading. Так, о. Так. Перезарядочка, перезарядочка. Reloading. Электронную перезарядочку делаю. Не, ну куда-то все-таки ушли. А, это он стреляет Я сначала не, доп... не допек Что то там стреляет? Ладно, я пойду Так Пока что ну, не надо Обнаружен с Так, перезарядочка, и погнали снова. Ну а я считаю, только этот матч проведу, принципе ну, покажу обзор, так сказать, апекс на файл бэджинг. Похождение тут что-то не ну, понятно, Reign я так сайперинг. думаю. Так. Я подумал, что это плохие. Нет. Где? Где? Где? Где? Где? Где? Где? Где? Так, ну пойди сюда. Да ⁇ -мо ⁇ Ты тут бегаешь от меня. бежит, бежит. А вот этот. Так. Так. Так, так, так, так, так. Оп. И, кстати, пока не забыл сказать, у каждого героя есть своя особенность. То есть у этого героя может он сланировать своих же. Это хорошо все. Кстати. кстати, очень даже хорошо. Так, я ткочусь. Чуть-чуть пополнить. Давай. Ок. So what? It's not like I'm scared of getting shot or whatever. We are inside the ring. Good faith. Care package being delivered. Reload care package on high. Favor from the gods. Faster, faster, faster. Throwing jump pad. <laughs> My ultimate's ready. Enemy real close. About time we got ourselves a fight. Battling the enemy. Enemy down. Replicator being delivered. We got Так Тут их Есть какие-то страны звучат Скажи что Потому что Гранаты много чего плакать, И не обидел Немножко Так будет Так, всё, для что-то так не надо Релудинг. Да, что-то луком проблемы Текст ISO Так, все Так, осталось. Charging shields. Так давай. Ah! Level <laughs> Contact. faster faster faster oh, she another squad is attacking us go bamboozle he's the decoy god my baby. Идет. Видно. Попал. так, так. Так два отряда осталось, мы и еще кто-то. Так, так, так, так, так, так. Реаловая! Все рядом с ума. We are inside the ring. Good faith. Yeah, getting shot at the They're not here to sell me Another squad is attacking us. by a well-placed decoy. And when their heads are turned, the real mirage makes his move. Так, кнопка, ну, ка ну, ну, ну да, 115, у меня тоже хорошо, так. Короче, если вы хотите продолжения, то подписывайтесь на мой канал, че что, и ставьте лайки и подписки. А так, кто кушает, всем желаю приятного аппетита, и всем Пока, пока.